Пятого шестом мама меня отучила курить. Честно говоря, не курю уже очень много лет, не будем говорить сколько. Но ради экспериментов впыхнул. Тем, который проходит, даже просто видите, сквозь, ну, стандартная сетка москитная. Ну, это наша плюсешка. Да. А теперь берем фильтр. Это первый вариант. Поднимись снизу посмотреть. Uh -huh. Ты... Да, а я... Да, дым не проходит. А теперь, ну сбоку посмотрим, куда он уходит. Нет, он не проходит. С другой стороны, на всякий случай. Ну, если сделать, допустим, очень глубоко, так то есть практически незаметно ну вот вам работа фильтра в принципе ну, по работе вот если на касетка воздух проходит реально проходит дым сигареты нет смысл от фильтра ну пыли а смотрите сразу появилась потом если видите ,что... да да, -да, -да, -да появилась ну, вот появилась небольшой пыль вот он фильтр <с transpose> работа фильтром сразу мгновенно то есть это все создает вот мои попытки подуть вот он ух слышите так выпустить сигарет